Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог, где будем тестировать новинки четвертого каталога Фаберлик. Итак, поехали! Сейчас будем с вами приклеивать вот эти пластыри Detox. 10 штук. Первый раз их пробую. Так, картин где-то крупно было. Прям крупно. Вот он, 110-16. Не у нас с вами в обновленном дизайне. Носочки новые приготовила на ночь дети. Так, я уже почитала, смотрите, у нас тут с вами «Открыть упаковку, снять защитный бумажный слой до линии разреза». Достаем, открываем, видим внутри два пластыря и вот такая бумажка, она, наверное, для фиксации нам нужна. Так, смотрим дальше. Откройте упаковку, снимите защитный бумажный слой вдоль линии разреза. Наклейте пакетик с порошком в центр пластыря. Господи, сейчас будем пробовать. И таких, кстати, они вместе были. Так, открываем пластырь. Приклейте к пластырю этой стороной. Ага, у нас защитный слой с одной вот такой бумажки полосочку пока оставила. Так, как нам с вами? вот так... Наверное, или вот так можно сделать ай, прилипаю так приклеила, потом эту полоску снимем так, дальше а, расположите пластырь в центре стопы аккуратно приклейте пластырь должны действовать не менее 6-8 часов удалите использованный пластырь эту страсть будем делать, не прикасаясь к потемневшей части даже прикасаться, нельзя представить тщательно вымойте стопы так, только для наружной применять детям до 14, что что-то такое еще интересное. и сонка нельзя, и кожная аллергия, открытыми ранами, экземы, беременность кормящим, состав бамбуковый уксус, древесный уксус, декстрин, растительное волокно, турмалин, ага, хитин, хитозан, анионы, как в прокладках Фаберлик, прям, слушайте, может попробовать прокладки на ночь Фаберлик приматывать, смеюсь. Вот, еще здесь один раз в сутки перед сном, после, до 9 часов вечера, но я не успела уже, чуть попозже у нас. Так, а, при обостренной боли можно использовать два раза в сутки, меняя каждые 12 часов. На чистую, вымытую, лучше распаренную, высушенную кожу. Обычно, ну, у меня не распаренная, но чистая, высушенная после душа. Обычно пластырь наклеивают на стопы, но в случае возникновения более в мышц, непосредственно больное место. Слушайте, надо на поясницу попробовать. Но почему нет-то? Все, клею, клею и утром к вам возвращаюсь. Что у нас заявлено, собственно говоря, выведение токсинов из организма, улучшение обмена веществ, улучшение состояния кожи, на лицо, что ли, клеить, и коррекция фигуры. На живот налепить можно. Интересненько. А вы, кто пробовал, обязательно пишите, что, как, да куда лепили это вообще. Так, ну что, девчонки, у нас уже утро. Смотрите, я на носочках вижу, что здесь что-то отпечаталось. Вот такого вот цвета. Сейчас будем снимать, смотреть, что там. Такая вот тут красота за черная написано. Не браться. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. В общем, буду продолжать делать непрерывно. Я пожалела, надо было две пачки взять. Цена вопроса не такая большая. Ну ладно. Буду делать непрерывно каждый день об эффекте вам рассказывать. Если будет. Серия Вербена. Гель для умывания и тоник. Сейчас будем с вами пробовать. Так, артикул 0977 гель и тоник у нас с вами 0982. Что хочу сказать? По гелям для душа, новым, красивым, ярким, и по мисту Витамания. Аромат на теле остается. То есть они, они отлично пенятся, гели, все здорово, все замечательно. И немножко... Ну, то, что подсушивают, но нет от них какого-то питания. В целом нет, нормально. Обычный, хороший, классный гель для душа. Плюс такие красивые пеницы отлично, моют, отлично, все здорово. И аромат остается на теле. И от миста аромат остается на теле, и есть легкое увлажнение. Вот у меня, допустим, в некоторых местах на теле кожа зимой сохнет. Но это все понятно, отопление и так далее. И вот сбрызнув после геля для душа мистом, не было ничего, никакой сухости, все отлично. 29-12, Вот этот нравится, а тот, который вот с ананасом, не знаю, куда девать, потому что он такой вот фу-фу-фу. С тухленночкой мне не понравился. Вот этот хорошо звучит на коже. Действительно, манго и папая все здорово, вкусненько, и тоже он как-то вот показался мне более стойким. Если прошлые места, я практически через пять минут уже не слышала их на теле, здесь, ну, около часа, то есть уже прогресс. Так, и сейчас мы будем с вами умываться, у нас будет утреннее умывание, поэтому я пока не пробую, как он снимает макияж, распечатываю, мы будем именно смотреть, как он очищает кожу после ночи. Вот такой прозрачный гель, такой прям плотный гель-гель, Пенится на лице начинает, и вроде как все неплохо. У меня тут простуда выскочила. Несколько лет уже не было, а тут решила выскочить. Пахнет, да, лимонником. Но он какой-то тут такой лимонник. Не как в тонике и в мицеллярке. В прошлой версии, вот, допустим. Какой-то кислый лимонник. Он такой травяной запах лимонника. Вот так с вами пройдемся. Я знаю, многие девчонки любят Ну Напишите, девчонки, как вам крема. Я не беру, потому что мне кажется слабоватым. Мне кажется, 40 лет уже надо такую артиллерию помочь но многие пишут, что прям на ура заходит. Так, вот. Сейчас будем смывать, помассировали все. Слушайте, ну пока неплохо, кожа такая очищенная и матированная. Нет здесь никакого увлажнения, питания нет, но увлажнение легкое, может так вот слегка. А так она матированная, неплохой гель, я может на лето его оставлю. Посмотрю сейчас, как будет себя вести моя кожа. Смочила а, диск а, тоником. Тут уже поярче аромат вербины. После тоника можно делать свои масочки уже уходовые какие-то, да? И потом после масочка опять пройтись тоником. Я вот так обычно делаю. Но не всегда перед масками тоник наношу. У нас сегодня с вами туши еще предстоят. Еще хотела вам рассказать по зубной пасте детской. Сейчас посмотрим, как тоник питается. Позубной пасти. Ура, ура! Крис, понравилось. Вы знаете, прям вообще. Это у нас с вами ума, артикул 2886. Вчера попробовали, и да, зашла. Нет, здесь совсем мята, вот этого ментола, который поджигается, которым она не может вообще чистить. Поэтому очень понравилось. Слава Богу, Фаберлик есть паста. Пусть она 3.0, 3+. Я не считаю, что это страшно. Крестюшки скоро 2, и у нее полный комплект зубов. Поэтому вот этой пасты чистит. И вроде как ей нравится. Поэтому отлично. Надо будет взять еще в запас. Так, по тонику почти впитался. Ну, неплохо тоже, но ну неплохо. Обычный тоник, липкости никакой нет. Кожа стала как-то поувлажненнее вот после умывалочки, если она прям такая была слегка стянутая. Здесь прям поувлажненнее, такая хорошенькая. Все замечательно. Буду пользоваться дальше, буду рассказывать. Я уже вам совсем подробные отзывы буду дублировать в обзоре каталога, когда уже я неделю всеми средствами попользуюсь и будет что сказать. Теперь патчи. Я хочу еще, знаете, что попробовать. Вот этот бальзам, который у нас с вами для носа, да, ну, от нас, марка, от шелушения и так далее. Может мне как раз болячку простуду помазать. там простуды уже нет, уже болячка. Вот она в таком месте, я не трогаю, и пусть сама потом отвалится, чтобы никаких шрамов не оставалось. Герпесом такой. Может попробовать помазать, пойдемте. Вот он, он, этот фитобальзам. Из линейки Эксперт Фарма. Артикул 2827. Для кожи вокруг носа. Помогает справиться с неприятным спутником насморка, раздражением кожи вокруг носа и губ. Масло шеи, миндальное. Так, способ применения мелким массирующим движением. нанести фитобальзам на кожу вокруг носа, на крылья носа, по мере необходимости. Я как-то думала, что над насморком, может быть, можно в нос его закладывать. Я почему-то так подумала. Но нет. Ну, давайте с вами болячку намажем и посмотрим. Вот такой травянистый аромат. Маслами пахнет. Сильно-сильно прям выраженный аромат маслами. Даже немножко звездочкой. Так, похожу. Так, ну что, теперь тушь. макияж уже сделал У нас остались с вами две новинки. Одна из них прям экстра удлинение, другая экстра объем, другая next level. То есть все они у нас с вами <coughs> объемные. Давайте начнем с розовой. Я на один глаз буду наносить одну, на другой глаз другую. 553.78 артикул вот этой Next Level. И давайте с нее начнем. Здесь интересная такая кисточка силиконовая. Объем, кстати, вот уж большой. Мы с вами читали. Здесь 9,3 мм. 6 месяцев открыто. Так, давайте начинать с нее. Вот этот глазик. вот хорошо как-то ложится разделяет в этом плане все отлично аромат не такой ну ароматуша вот смотрите первый слой мне нравится пока очень нравится знаете на что похож на амис керл пока вот на амис керл так тихо лампу не тырь с девочками И нижний прям так хорошо прокрашивает. Здорово. Так, это у нас с вами первый слой. Все прекрасно. Разделяет. Разделяет очень хорошо. Объем вижу. А, никаких комочков, никаких таких вот слоев, как будто естественные реснички. Очень здорово. Очень прям вот. Мне прям уже с первого слоя понравилось. И, кстати, наносила на простуду вот этот бальзам, да? Был холодок легкое пощипывание. Я вот не знаю, насколько это комфортно будет вокруг носа. На Но наверное, точно нет. И деткам, ну, не уверена, что тоже будет комфортно. Так, артикул 503 73. Теперь на другой глаз берем с вами другой. А так вот смотрите, как здорово. Хорошо. Здесь у нас уже такая кисточка, которая в серединке немножко скругленная, знаете? Не скругленная, а уже, как песочные часы вот по такому типу. Давайте пробовать ее. Ой, тут как-то прям вот сразу удлиняет, почему-то мне вот это вот глаза бросилось. Кисточка совсем другая, прям, прям другая. И мне, вы знаете, пока вот по нанесению больше нравится наносить кисточкой, которая в розовой туши. Удобнее мне. А там тоже разделение, тоже удлинение, но видно, что это другой продукт. Вот. Сейчас попробую объяснить разницу. Сейчас посмотрим. Но вот такого объема нет. И она все-таки их склеивает. Если вот здесь вот каждая разделена, прям такое ощущение, что я приклеила ресницы, да, то здесь, видите, а они я склеиваются. Я. И она как будто вот по ощущениям пожиже что ли чем-то. Не пойму. Ну и вот можно заметить легкие комочки на кончиках ресниц. Я их прочесываю, но они в процессе нанесения образовываются. Так, неплохо, тоже очень неплохо. Но пока вот не прям розовая очень зашла. Так. Хотя у нас вот это экстрабью, я на нее тоже... Да, вот эти нижние прокрашивают на кончиках. Комочки образовываются. Вот так. Так, сейчас второй слой. Ты маме уже мицеллярную воду приготовила, да? Тебе не нравится, как я накрасилась? Второй слой розовый. Колпачок у которой. Они прям уже, слушайте, они застыли. Они не слипаются, не отпечатываются. А вот эти вот, я чувствую, у меня тут по бокам слипаются пока еще. Она как будто да, вот прям пожиже. Так. Угу. Еще хочется макнуть. Что ты там взяла себе? Тебя? Да. Ну неплохо, она слаивается неплохо За собой второй слой не тащит Первый вернее. Комочков так и нет И вот прям классные объемы И подкручивание классное э -э -э -э! Смотрите, девчонки, издалека даже Супер, вот, вот, это, мне, вот это мне очень понравилось Тоже слушайте Ну сейчас и ту посмотрим можете. Ошиблись Но у всех все по-разному как бы, да? Я люблю одну тушь. Кому-то она не подходит, кому-то подходит другая, потому что и реснички разные у всех. И наносят тоже все по-разному. От этого тоже очень много зависит. Возле глаз прям так удлинились. Они здорово. Вот прям... Я там не очень хотела красить, но она там прям так удлинилась. Вот тут. Смотрите. Вот тут мне как бы не очень надо вот эту ресничку красить, но она тоже. М -м -м. Вот это да. Вот смотрите. Это прям эффект нарощенных. Она у нас называется на была Эффект нарощенных я забыла, про какую писали. Надо посмотреть потом. Причем такое четкое разделение, классное такое подкручивание, вообще здорово. И удлинение, все тут есть, вот все. Тут сбоку у меня постоянно одна ресничка. Уже несколько лет, слушайте, ее хоть выдернуть надо, выбивается из строя и портит всю картину. Два слоя. Ну, она очень даже. Так, аккуратно сейчас цветочку пойдет. У -у -у. Так, смотрите. Я считаю, что это вал. Так, а как эти реснички себя ведут? Они еще мягкие отпечатываются, она не сохнет. Если та засохла, это не сохнет, она до сих пор мокрая. Я вот пальцы провожу и душ с ресниц снимаю. Как вот эта вот предыдущая новинка кристалл, да что-то такое. Что тебе тоже нет? Пока маме нужно, я тебе не могу показать. Давайте наносим второе слой. То есть она, да, пожиже ей нужно дольше времени на засыхание, судя по всему. Причем мы достаточно ей времени даже не все равно. Она склеивает реснички, она образует комочки. Они потом вычесываются, но нет. Вот сейчас она за собой тащит первый слой. Снимает с некоторых ресниц первый слой, поэтому я такие танцы с бубнами не люблю. Вообще не люблю. Комочки, видеть вот они. Разница очевидна, да, смотрите? И на нижних прям комочки образуется. Видите, как они здесь идеально расчесны в то же время длинненькие. А здесь они слиплись. Вот черная тоже мне не понравилась. Но это не значит, что она не подойдет. А вот сейчас вот пытаюсь прочесать, все она снимает предыдущие слои и комочки. Смотрите. И комочки. Я почему-то думала, что они будут приблизительно одинаково. Нет, совсем разные туши. Вообще, я эти комочки уже не могу прочитать. И не могу их разделить, ресницы. Не могу. Они так слиплись сильно. Более-менее в божеский вид хочется. То есть это эффект, знаете, таких не нарощенных, не накладных ресниц. Эффект искусственных ресниц. Все слиплось, видите, все слиплось. И комочки, и она плюсом чуть-чуть а, отпечатывается. Она долго застывает. Мне не понравилось. Вот нет вообще... Огромная разница просто между тушами просто огромная. Мне теперь хочется божеский вид привести их, попробовать вот этот глаз, а, вот этой тушью. Мы сейчас попробуем еще с вами третий слой наслоить сюда. Просто вот небо и земля. Здесь вот даже после третьего слоя никаких комочков. Но они удлиняются, они подкручиваются и становятся гуще. Вообще классно. У меня, походу, новый любимчик. Слушайте, я так и про тут уже говорила. Но нет, а то уж кристальная я уже отзыв свою вам говорила. Нет, она отпечатывается, я только вот нашла ей применение. Наносить свест класс вместе. Начала одну, потом другую. Но даже и так она отпечатывается, размазывается. Поэтому нет, я даже не буду никаких танцев с воду не устраивать. Я ее. Её... Ее, кстати, по браку можно сдать. Обратная связь ответила. Она принимает ее как брак из-за того, что она долго сохнет. Капец, девочки. Даже от фесткласса, мне кажется, такого нет. Смотрите. Смотрите, как они подкручены. Вот меня что Ни от одной туши. Фаберолика, в принципе, ни от одной туши у меня так ресницы не подкручивают. Они у меня достаточно прямые. Они вот так прямо растут. Их подкрутить тяжело. Смотрите. Я не знаю, видно вам? Видно? Вот так. Смотрите, какие они подкручены. То есть вообще элементарно они вот так подкручиваются, встают. У меня шок. Никогда они у меня так не стояли. Что аж прям касаются века и вообще... Потрясающе, вообще, потрясающе. Слушайте, у меня один восторг. Каталог начнется, я себе еще три штуки таких возьму. Ну еще буду ходить, конечно, краситься еще в обзоре каталога вам расскажу. Сейчас этой же душ и розовый, попробую вот эти ресницы в божеский вид привести. Это что я тушу, с такими глазами буду ходить? Один нормальный, а другой не ахти. вытяшим все эти комочки. Подкрутим их тоже. Тут жуть вообще жутко. Вообще подкручивать в чем-то никогда. Не Келлер. Келлер, Кё как он правильно называется. Никогда так не делал вообще. Молодцы, Фаберлик. Просто молодцы. Сейчас будем носить и смотреть, как оно что же, в течение дня себя поведет. И тут, смотрите, комочки. Никак не могу вычислить. Вот просто трэш. Издалека ничего, при ближайшем рассмотрении это просто ужас. Лапки паука. Хоть чуть-чуть их приблизить. к Потому что на том глазу мне кажется было смыть ну вот так мой хороший я вам свой отзыв отставила оставила а вы уже смотрите но у меня восторг от розовой туши которая с розовым клубочком. уже есть вообще придется руками надо так снимать ну более-менее пусть вот хотя бы так вот я их облагородила немножко. А тут вообще сказка. Хлоп лесницами и взлетай. Угу. Угу. Видно все равно, что вот этот глаз он не так подкручен. То есть они неплохо тоже расчесались более-менее. Вот сейчас покажу. И как этот глаз? Проходило несколько часов, еще даже на улицу не выходили. У меня и та, и другая тушь отпечаталась. Причем та, которая мне понравилась больше, отпечаталась сильнее. Все склассы у меня совсем не отпечатывается. Подтираю. И сейчас мы пойдем как раз гулять. Там снег. Посмотрим. Пришли с улицы, как бы снега не было, но был жуткий ветер. И вот как тушь а, с черным колпачком повела себя на глазах. То есть она размазалась. Она размазалась, и ресницы я трогала, они были, ну, мокрые. Здесь пока все отлично. Ну что, девчонки, уже глубокий вечер, и, как вы видите, тушь с розовым колпачком отпечаталась, но не сильно. То есть уже второй раз, и наверху вот небольшая точечка, блин, мне так это не нравится, мне так понравилась эта тушь, я, конечно, буду дальше носить, в обзоре каталога вам точно расскажу, потому что она мне безумно по нанесению понравилась, но от Фест Класс такого нет, и вторая тушь, я вытерла то, что было, вот она еще как везде, видите, размазалась черным колпачком, с черным колпачком вот точно нет, тысячи процентов, нет, нет и нет, я никогда не возьму, но на ваших глазах она может вести себя по-другому, имейте это в виду, поэтому смотрите сами. Я подготовила ватные диски, пока у меня тут приступается, мы с вами посмотрим, как она смывается она конечно черная все склад коричневая она смывается вообще идеально то есть никаких ну моя любимая никаких нареканий к ней нету Видите, кусками вот ваша аж отваливается вот как она ложится кусками так она кусками исходит вот этими паучьими лапками Мама. да да малыш Мама. вот как-то так нет нет с черным колпачком вообще точно нет так давайте вторую попробуем реснички как закручены были так и лежат отличненько вообще вот вот прям шикарно идеальная тушь в этом плане и вот то что конечно она отпечатывается в течение дня мне это не очень понравилось но посмотрим посмотрим буду дальше ее носить она тоже кусочками видите снимается но это не критично а зато на диске вот посмотрите кусочки... вот смыла а ресницы так и стоят слушайте стайлинг ресниц надолго чё себе вообще, долговременная укладка ресниц Стоят. Вы видите это? У меня шок. Просто шок. Все, я все смыла. У меня это, уже это, это, с этой это, стороны это. чистый водный диск. Смотрите, они до сих пор стоят. Как долговременная укладка ресниц. Ничего себе. Видите? Обалдеть. Вообще, у меня шок. Вот в этом плане тушь вообще обалденная. Я вот ей, честно, могу даже, простите, два вот этих раза за день отпечатывания. Вот еще патру, смотрите, вниз их, вниз, вниз, вниз. Все равно. Классно, супер. Вот этот эффект, закрываю вас, вообще классно. Я могу ей вот за ее вот этот эффект простить два вот этих размазывания, честно, мне очень нравится. Ну ладно, буду пользоваться дальше, обязательно вам все расскажу. пост, я не напишу, пост сравнения двух этих тушек. Девочки, что хочу дополнить еще по туше, Вот та, которая с черным колпачком, у меня рука к ней не тянется. А сегодня посмотрела обзор Катюшки Лав, у нее вообще вот другое впечатление, у нее нет комочков. Она говорит, то есть они есть, но они расчесываются и слипаются, но расчесать можно? Нет, я несколько раз ей пробовала. Комки, комки слипаются, не нравится, абсолютно и сильно отпечатывается. Хотя тоже слышала отзывы уже от некоторых девчонок, что она мега стойкая. Не знаю. Может, у меня века такое какой-то, не такой ресницы, не так загнутым. Загнуты. Вот. А та, что с розовой, вот она у меня сейчас опять снова на глазах в два слоя с розовым колпачком здесь вообще все прекрасно все изумительно но вот я ее один день ношу не пойму пока она у меня совсем не отпечатывается другой вот сегодня целый день ношу уже вечер она чуть-чуть у меня отпечаталась я вот так как бы потерла не ну, не критично я опять же говорю я ей это прощаю за то как она ведет себя на ресницах за то как она их круто подкручивает удлиняет и разделяет никаких паучьих лапок и так далее вот я ей прощаю поэтому это так и опять же вот отзывов много разных если сомневаетесь берите обе тестируйте там цена вопроса будет как бы ни о чем потому что все равно разные туши одна и та же на разных ресницах может вести себя по-разному я не знаю с чем это связано ну во-первых природный материал как бы да это во-первых во-вторых наверное еще какие-то факторы Потому что у кого-то отпечатывается, у кого-то не отпечатывается. Не могу понять, с чем это связано. Так, дальше. А, остался нам с вами отзыв по спрею новому для волос. Что хочу сказать. Вот который с клубникой, детский, двухфазный, да, взбалтываем. А, попробовала на себе, попробовала на Ксюшке. Это такой среднячок, вы знаете, среднячок. Вот чуть-чуть облегчил Ксюшке расчесывание. Мои кончики чуть-чуть так увлажнил, как бы, ну, а, не, совершенно практически не силиконистое текстура, то есть когда силиконы это видно, это ощущается и тактильно и по расчесыванию и так далее, а, облегчил чуть-чуть расчесывание, в принципе с ним можно расчесать волосы, но он там заявлен а, как спрей, который снимает статическое электричество с волос, да, а мне показалось на Ксюшке, что у нее наоборот они после этого спрея начали пушиться и и Статическое электричество, наоборот, появилось. Буду дальше тестировать, не знаю, расскажу вам потом в обзоре каталога. Так, средненький спрей для тех, у кого конкретных проблем с волосами нет. Для тех, у кого волосы не путаются, так как у моей Ксюшки, допустим, у меня там сзади вообще колтуны могут быть просто. Потому что волосы уже практически до пояса, и очень, очень тяжело, они сами по себе пористые от природы, они волнистые от природы, и вообще там просто мрак. Нет, этот спрей слабоват, но реально, но реально. Никакого там супер-плеска от него не заметила. Используем, израсходуем, а так, скорее всего, больше не повторю. Ну и на этом все, мои хорошие. Ссылочка для регистрации в Фиберли, как всегда, под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.